Чискик – это давно излюбленный многими гурманами десерт, в этом рецепте я расскажу вам, как приготовить чискик классический с маскарпоне, такой десерт станет завершающей нотой любого праздника. Такой десерт имеет неповторимый вкус и обязательно понравится всей вашей семье и гостям. А мой пошаговый рецепт покажет, как приготовить чистки классический с маскарпоне и удивить всех своими кулинарными талантами. Готовый к подавайте со свежими ягодами или ягодным мусом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Печенье бисквитное, 180 грамм. сахар. 3 столовые ложки, сыр маскарпоне 250 грамм, сыр филадельфия 250 грамм, яйцо 3 штуки, сок лимона 4 столовые ложки, мюка 1 столовая ложка, стручок ванили 0,5 штуки, цедра лимона 1 штука, количество порций 4,5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.